Мы с мужем обратились с верхнего пышмона завод пластблок. Мы долго очень выбирали материал для нашего дома и остановились на полистирол-бетоне. Почему остановились? Потому что он огнеупорный, водостойкий, дает малую усадку, теплый блок. Вот что самое главное, это что не нужно его будут утеплять ни снутри, ни снаружи. Весь дом у нас построен именно из материала пластблока. Плиты перекрытия, армопояс у нас сделан. Из лотков полистирол-бетона. И у нас залит жидкий полистирол-бетон 600 марки. И полы мы планируем тоже сделать жидким полистирол-бетоном. Для того, чтобы было теплее намного еще и с пола. Потому что у нас монолитная плита получается. Хозяева вот этого дома выбрали мега-пластблок в качестве вот строительного материала для своего дома. И очень удачно, то есть действительно этот материал не нужно будет им впоследствии утеплять. Это означает, что дом этот будет гораздо дешевле, чем, скажем, нежели из другого материала. Хотя и другие материалы там, скажем, они и дешевле. Но при этом утепляя его, в итоге дом будет дороже. Удобно тем, что применив, скажем, полистирол-бетон в качестве материала, да, не нужно прибегать опять же к другим материалам. То есть это и полы могут быть из полистирол-бетона, это стены, это перемычки над окнами, над дверями, а также плиты перекрытия. То есть полностью абсолютно дом построен из полистирол-бетона. Ну вот мы оказались внутри дома, здесь будет у нас котельная. У нас на улице и в доме висят градусники. На улице сейчас в данный момент минус 16, в доме минус 3 градуса. Хотя не стоят ни двери, ни окна. У нас все заделано чисто пленкой. Здесь у нас гараж. Гараж большой. С гаража у нас вход в дом. Здесь будет выход на крыльцо. Вот это у нас будет прихожая. То есть хорошая, большая прихожая. Это холл. Тоже, так скажем, широкенький такой холл. Здесь у нас туалет. Здесь первая спальня будет. Вот, проходите. Это первая комната с нишей под шифонер. Поворачиваем направо. Здесь у нас будет кухня. Большая, хорошая кухня. Здесь будет гостиная. А здесь будет выход с балкона, э, планируется в будущем выход на террасу. То есть сделаем терраску, пристройку, и летом будет просто замечательно. Проходим дальше. Здесь другая спальня, плиты перекрытия и межкомнатные перегородки. То есть буквально весь дом из полистирол-бетона. Ну и самое главное, он прочный и долговечный. Долговечный за счет того, что он не впитывает влагу, и его морозостойкость доходит до, скажем, 300 циклов. Сейчас уже пошел зимний период, ноябрь, вот уже снег, холодно, да. И понятно, что многие уже думают о строительстве домов в следующем году. Но закупать оптимально выгодно сейчас, именно в зимний период. Почему? Потому что ну, все, в общем-то, Цены снижают, это раз. Есть скидки, есть подарки. Купив сейчас зимой, вы можете оставить на хранение абсолютно и Потом, когда потребуется, вы его спокойно вывезете. То есть оплатив за материал, вы уже его купили, и этот материал ваш. И он никогда не подорожает. Обращайтесь все на этот завод. Очень быстро ребята строят. Наш дом поставили за 8 часов. Плиты перекрытия нам положили всего за 4 часа. То есть... Мы с мужем очень довольны, но ну, что будет дальше, когда мы уже заедем, устроимся, обустроимся, мы вас пригласим в гости и скажем вам, насколько нам хорошо и уютно в этом доме.